Начинается новый выпуск Менега фаната, и мы заканчивается уже для нас. Астар. Астар. Да, если ты в да. И, видимо, дошло... Я, Ростов, не плюс в 80-х дядох, была. Мало нам коней московских привезли еще раз в Видно, что со по поездам Братцы, лайк! Погнали дальше, короче. Братья, всем привет! Как вы понимаете, новый выпуск «Никофада» вот уже на канале перед вами сразу ставим да. лайк короче да небольшой спойлер мы находимся уже на финальной стадии этого выезда но для вас только все начинается но... можно сказать что контента практически нет да, потому брат. что мы отдыхали потому что мы шизили потому что мы короче со Сочи... победили в ростове спустя там какой-то миллион количество лет саша соболь царь соболь царь просто саня если ты наш смотришь пашка это... масло это просто для пулемет пашку масло особо не разбить зачем бы порядку короче в этом выпуске что у нас было у нас была встреча с братвой из ростова с ростовской братвой за, за ростовскую братву да. Что-то не будем спойлерить не будем смотрите да. все и дальше эти сладкие 10 минут специально для вас короче мы увидели случайно что пацаны рисуют что-то на стене вот мы ехали, ехали в электричке, едем мы в электричке, выходим, нажимаем стоп-кадр, стоп-кран. Короче, и вот сейчас с нами ю, юный Сальвадор. Сальвадор, <рых> <рых> расскажи, пожалуйста, что ты делаешь и как у тебя получилось. Я, я вообще за <рых> ты. Считались по, по опору, да, там, сколько там ширина, длина и тому подобное. Все проклеили, чтобы э, были ровные линии, вспомогательные, Но, на самом Сколько времени нужно на то, чтобы нарисовать ромб, плюс э, надпись? Слушай, так. на самом деле, ну, на ромб очень много времени требуется. Типа, Спокойно час можно потратить, 30 минут, ну, типа всегда да, по-разному. В зависимости от количества народа, там, от места, там, размеров. Ну, ну время надо все равно, как бы, ну, чтобы стены города были украшены любого города где играет спартак были украшены наши цвета спартак но это крафти масштабные то есть и там 25 метров мы спартак означает как бы, словом «мы». мы заменили на ром приехали чтобы победить это как бы наш посыл команде болельщиков, что у нас все матчи надо побеждать не отправляет вы делаете правильное дело Сальвадор и на самом деле чем, чем больше людей узнает про Спартак, тем лучше, правильно? Да. Команда. В. топ В как вы уже поняли, мы с ребятами, с Андрюхой с Парни делают про видосы, про движуху свою, ростовскую, про да, про свой клуб. Делайте очень крутой контент. Во первых он очень качественный, во-вторых, очень интересный, познавательный. Выражаем вам свой респект за то, что вы делаете, потому что жму вам руку. Вот, вы большие глаза, Объективно, то идет тенденция к развитию трибуны и, наверное, в том числе и благодаря тому, что мы делаем. Мы как бы своим творчеством, своей вот этой всей активностью стараемся популяризировать наш клуб, чтобы люди видели, не стеснялись, не боялись, знаешь, там приходить на трибуну. Потому что многие пишут просто в обратной связи о том, что, о, блин, мы не знали, что можно прийти типа на фанатскую трибуну, поддержать команду на выезде. Алло. Конечно, можно, нужно, приходите, делайте. У вас был выезд в Волгоград, многие, наверное, видели. Кто не видел, сейчас пару кадров. Закупить 400 желтых дождевиков для сектора активной поддержки в Волгограде. Выглядело очень классно. То есть яркий, красочный сектор в Волгограде, большое количество болельщиков, которые приехали. Фоматы были я так я понимаю, у вас были наши группировки. Среда на секундочку, в да, день, день, день да, и да, и вывести 400 человек, но, между тем, это наш старый враг, и 16 лет мы не могли с ними встретиться в обычных встречах. а матч, который должен был пройти во это было осенью, да, я но я они, ковидом заболела команда «Ротор», и а, матч не и поэтому все хотели встретиться. Заехали в казачий худр? Здесь, конечно, количество краснобелых болельщиков просто зашкаливает. Привет, привет, канал, привет. канал привет. у ребят называется... Чемодан <существом> <существом> у нас борода Поехали. Поехали. С вами свет. С вами свет. С вами не С <существом> Как вообще С вами вас Свет. Uh, наверное, с моей стороны сложно Это же не трудно выиграть. Это тяжело, потому что. Uh, ну, uh, слушай. Видишь, у меня сейчас появилась приставка, кстати, потому что ее собирали все, скидывались. Мы делали клич и собрали на нее, да. Реально скидывались все, даже, хочешь сказать, и бомжам, и. Все, ну, реально, по, это круто. От Москвы это подпад, но парадумал. Это, март, классно. Да, да, это, это вон, классно. И вот он реально да, сейчас пытается мучить. Он, нет, он, да, март, он да, кайфует. Да, да, прям и мне стало да, интересно. Да, ты, ну, ты не молодцы. Реально молодцы. Если как-то с ним интересно, а на него так перекладывается. Ну знаешь, так обычно бывает, что по жизни, короче, ты встречаешь людей, которые больше чем. Кто не знает, знаете, что в Ростове есть конская команда, Скоростов Понс. Понская, Понская пони, да? Да. Ну не пони, пони, серьёзно, пони, пони, пони, пони, да, дубль лошадей, как у вас с ними отношения, бывают ли у вас какие-то с ними пересечения, потому что, ну, кто не знает, у Ростова и Спартака довольно дружеские отношения сложились со временем, есть ли у вас какие-то проблемы в городе, или все проходит довольно Абсолютно нет никаких проблем, я вообще их не видел, до 20 там 20-40 человек, максимум не собирается, проблема, была у нас одна интересная, когда посвятили стикерам моей деятельности. Но сначала, ну нет, объективно сначала он выпустил стикера и этот ACAB только сделал как ОЛ, что там было? А ОЛ, СИСК, Абаст, да, а -а -а, старт, а, да, Бастар, да, да. С, с лицом Басты, да, и как бы видимо дошло. Зацепило, зацепило. А -а -а. Ну тогда по ней. Ну, Конечно. Да. Но он там изображен в этой. Ну он сейчас, он сейчас лицо, да, которое отрабатывает деньги, вложенные в его концертную деятельность на самом деле никого отношения к скажем имеет человек который гонял за Россильмаш в, в юности ну я да уже у него даже в инстаграм да, внизу могу да. там есть эти фотографии ну вы в в как 60... относитесь вот к тому что баста там типа а... я, я ростов а типа сейчас я там за скажем теперь, теперь вообще нет. вообще похер. грубо говоря в той юности бум как бы когда он его творческая Лично ну, шла живут. Было, круто, это, было а, круто, наверное, да. типа Баста, да. читает рэпчик, да, да. все его слушают, типа топит за Ростов, и вы такие молодые парни по-любому слушали. Просто мы так, одного возраста да, как да. бы снимали. Все и это да. было как бы типа, топ топ. То, тип, что он, он как бы популяризирует именно Ростов как город, везде там его показывают, и всегда говорят Ростов на Дону там и какое-то его творчество это отдельная история. Да, это, как бы можно сказать, что ему респект. Ну а то, что он переобулся. Ну, я тогда воспринимаю именно так. Зимний зимний, Ну, типа, да, но есть видос, где он стоит «Дорогой мой рассельма». Все, всем известный факт, что в Ростове есть тренер Карпин, есть игроки, которые были, да, собственно, вот летчик, которые, ну, собственно, спартаковцы. Так получилось, что в Ростове игроки, много спартаковцев. У меня есть такой, такая фотокарточка, это Карпин и Андрей Тихонов с автографом Андрея Тихонова. Я вам хочу презентовать, подарить его. Вот, возможно, он здесь место займет, либо где-то у вас в коллекции, поэтому, парни, держите. Э -э, думаю, что это будет приятный подарок для Мы вас. Мы тебе тоже, тоже сделали. подарок. Что там такое? Спасибо да, большое. Даже не, не ставил длиннее, как в Кэжи Алс Это как вот это, типа, вместо уикенда фэма просто. Да, да. А? Такого в фаншопе ФК Ростов ты <свят> не найдешь. <свят> <там> <свят> не найду, потому что фаншоп ФК Ростов, он не как у вас. <свят> Спасибо большое, пацаны. <свят> <свят> Короче, братцы, кто, опять-таки, знает Андрюху и Саню, наверное, вы в курсе, что ребята... Не стесняйтесь, Ребята делают различного вида значки, шарфы, и, в принципе, делают прикольные вещи. Еще раз повторюсь, все ссылки внизу, переходим. Кто, может быть, коллекционирует или нравится творчество Ростова и все, что делают парни, приобретайте. И если вдруг мы едем в Москву на выезд, пишите, давайте встретимся, возьмем интервью. Обязательно. Есть обязательно. крутой контент, пишите. Все, братва, спасибо большое за подарки. карточку подарили, эту себе забирать на память. Еще раз. Это мега круто. Давайте, братцы. Привет. Привет, всем парня. Скажи, какой у тебя выстрел Ростов? Почешь? Да хрен узнает. Я, я Ростов не люблю еще. 48 дней не, не нет. Я Ростов не люблю с 80-х годов. Почему? Когда было мало нам коней московских привезли еще Ростовских. Ростов, весь можно... Ростов, и нет, вся работаю. Москва. Работаю. Работаю. Ненавидится искать. А нет. нет. Все верно. Я ну это переделка нашего старого заряда. В принципе, хороший. А старый ну, заработал. весь Ростов тоже там есть же коллеги, полторы коллеги, я которые приехал, приехал, да. за красно-синих болеют. Парни, всем хорошего дня. Надеюсь, что будет хорошее настроение у нас. Ездите за Спартак, болейте за Спартак. К концу жизни вы поймете, что это самые лучшие годы в вашей жизни было. Братство, тусовка, барогозы и так далее. Ну и поддержка великого могучего. Те девочки, как я их мальчика, мужчины из Питера и Мусаров. Конечно, контент у нас пропадает, потому что, как уже сказал Василий Геннадьевич, на стадионе пушка, ну, огонь Ну, ну трудно, трудно, Всех трудно. были рады видеть, очень много старых знакомых, встретили, завели новых знакомых Короче, выезда это огонь, гоняйте на выезда Сказать нечего, просто всем Рано спасибо Рано или поздно дневник фаната выйдет качественно Куда-нибудь во двор, блядь, за да. дверь начнем А пока что кипяточек в вашей части